А, а, вроде уже что-то пишет. Ну тогда здорово, мужские мужчины! У вас бывало такое, что сначала какая-то вещь сильно нравится, но потом что-то происходит, и уже она кажется не такой хорошей, как ты воображал? У меня так произошло с МК-2 Миротворец, и печальная грусть поселилась в моем сердце. Но я залетел на официальный сервер Call of Duty Mobile Russia, являющимся прямым партнером регионального сервера по колдушке и имеющим поддержку от активов. Смекаешь уровень, и все стало у меня хорошо. Видно, на сервере постоянный онлайн, много движух и развлечений, постоянные розыгрыши, дискорд нитро и других ништяков, бесплатные турниры, горячие новости и еще тонна полезного материала, который будет ждать тебя по ссылочке в описании. МК-2 Миротворец. Первый раз я его случайно подобрал на Алькатрасе. Мне понравилась его работа на средних дистанциях. И вот когда релизнулся боевой пропуск и его добавили, я естественно пошел смотреть и пробовать МК-шку в игре. Сразу что бросается в глаза, это большое наличие разных индивидуальных модулей, которых нету других пушек. То есть, когда я взглянул на весь этот ассортимент, у меня в голове появилось много идей как можно собрать эту пушку, но это были лишь мысли, на практике же все оказалось куда печальнее. Начнем с того, что если залететь на полигон без модулей и посмотреть как ведет себя пушка, то становится ясно, что у нас изначально хороший АДС, не самый быстрый конечно, но тоже ничего, небольшой магазин в 25 патрон, ощутимая отдача, ну и мушка на любителей, если честно, немного крадет обзорчик. И зная все эти нюансы, Нюансы, я начал пробовать собирать более-менее играбельную валыну. Сначала я хотел сделать приколдесную пушку на даль с шестикратным прицелом, но результат был просто ужасающим. Решил, значит, тогда сделать пушку на среднюю дистанцию с использованием ствола со встроенным глушителем. И знаете, я прилично потусовался на полигоне, потому что итог также не удовлетворял моим запросам. Тогда я еще раз взглянул на модули и понял, что на этой пушке нельзя сделать подобие IC. Один. И к тому же здесь только один обвес на баф кучности. Только один, мать его. И спрашивается, как можно с нее стрелять эффективно на средних и более дальних расстояниях? Не, ну, понятное дело, что можно, при желании, вообще, все, что угодно можно сделать. Но, мужики, если против вас будут играть какие-нибудь среднейшие я не говорю про киберспортсменов, то однозначно, все это хозяйство в прямом столкновении перестреливается. Да, может быть, неплохой темп стрельбы у МК-2, но просто ужасающая дача, которая мешает работать на средних дистанциях. Если разработчики хотели сделать более реалистичную пушку по поведению при стрельбе, у них в принципе это получилось, но тогда, чтобы обращать внимание на миротворец, им нужно и с другими образцами проделать такую же работу по изменению поведению ствола. Я очень хотел собрать МК-2 под снайпу и версию с коллиматором, потому что мушка в сравнении с другими не очень приятна. И короче, как ты понял брат брат у меня ни хрена не вышло, зато на ближней раз в состоянии все довольно таки неплохо организовалось. Давай взглянем на сборку. Закидываем скорострельный ствол. Боезапас со сдвоенным магазином. Он хоть и чуть-чуть режет АДС, но как мы помним, дефолтный миротворец и так нормас АДСится. После этого вешаем единственный обвес на кучность стрельбы – это лазер автонаведения. Берем рукояточку на контроль и заднюю на АДС. Мне понравилась только такая сборка, потому что на ближних дистанциях отдача не все решает, нежели на средних. К тому же мы повысили темп стрельбы и урончик немного бафнули. Но, естественно, дистанцию поражения урезали. Вообще, мне хочется верить, что такие проблемы у мк 2 в плане контроля и кучности лишь вопрос времени. Ведь, как мы знаем, у активов подготовлена вторая мифическая рулетка, где и будет миротворец. С рулеткой феника было все идеально. Они выкатили нам сильную пушку, потом релизнули мификалса кимба, потом же люди увидели, какая мощная и дисбалансная вещь, и многие задонатили на рулеточку. С мк 2 миротворец я вообще не знаю, что будет. Им как-то нужно продать этот мификал, но сейчас нет каких-то мощных маячков, из-за которых я, предположим, хотел бы задонатить на него. Бесспорно, разраба красавчики, что добавили много персональных модулей на пушку, но знаете, мужики, не создается эффекта песочницы и гибкости настроек, потому что просто тупо контроль оставляет желать лучшего. Учитывая, что у нас там есть модули на дальние и ближние расстояния, с ними просто некомфортно. Я надеюсь, что разрабы подправят контроль у МК2, потому что потенциал у нее очень хороший. Не хотелось бы ограничиваться ее использованием только в виде пистолет-пулемета на ближних дистанциях. Я рассказал тебе, брата-брат, свою точку зрения. Обязательно проверь эту пушку в рейтинге и напиши в комментариях, прав я оказался или, быть может, нет. А пока рандомные комментарии поставлю. А за ними топовые. И наконец пришло время узнать победителей моего конкурса на Мерчуху. Давайте найдем этих двух счастливчиков. Нужно было всего лишь под этим фильмом по подсказочке сверху оставить коммент со своей страной, городом проживания и написать свою сильную пушку. Естественно лупануть Лукас и подписку. И если хоть одно условие не соблюдалось, то человек не выигрывал. И, к сожалению, вот сейчас вы смотрите запись, а я это все говорю по сценарию, были ребята, которые не выполнили одно условие, именно не подписались, и поэтому, к сожалению, они не выигрывают. Вот, а победителей сейчас мы узнаем. Ну что, давайте поздравим наших чемпионов. Мужики, кто выиграл мне в личные сообщения Дискорда, Инстача или Контакта, черканите, там все обсудим, как будем доставлять и какой у вас размер. А теперь для брата-братьев, которые очень хотели мою мерчуху, я специально к празднику делаю на нее новогоднюю скидку. Если вдруг у тебя есть желание заказать, то также напиши мне в личные сообщения, либо залетай в мою группу ВКонтакте и заказывай прям там. Ссылки все полезные ты найдешь в описании. А еще хочу сказать спасибо всем брата-братьям, которые были на моем спонтанном стримце недавно. Благодарю за поддержку, благодарю за оформленные спонсорки на канал, благодарю за подкидывание донатов и прочей всей приятной движухи. А главное, спасибо всем, ребят, за общение. Было вообще круто, постараюсь такие движухи мутить почаще. Вот, а сейчас песня, Слушай. Каждого своя есть волына, как правильно играть каждый знает. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа после дня трудового в кинотеатре отдыхая, насмотреться спецэффектов охота. И забыть про то, что завтра на работу Во взрослой жизни очень много замутов Лишь просто дай тебе включу фильмы от огня на О Новое кино я выпускаю Надеюсь, этот фильм зайдет. И лайк на он, Скоро Новый год, Шуршат подарки, И не грустить поможет он Канал Огнянский. Пара, пара. Па Эй, о, новое кино. Я выпускаю, надеюсь, этот фильм зайдет. И лайк натавишу. Скоро Новый год. Шуршат подарки И не грустить поможет он Канал Огнянский Новое кино Я выпускаю Надеюсь, этот фильм зайдет И лайк на Скоро Новый Год, шуршат подарки И не грустить поможет он Канал Огнянский